Привет, игрок! Если тебе надоели обычные ДРКРП сервера с дисбалансным донатом, то у нас есть решение. Сургут Сити. Почему именно мы? Да потому что у нас. Атмосферная и красивая карта, которая была сделана специально под наш сервер. Самописные профессии, которые вы нигде больше не встретите. Отзывчивая администрация, которая поможет вам в любой момент. Это и многое другое вы найдете на Сургут Сити. IP был оставлен в описании. Здорово. сегодня мы будем играть на сервере Беброград. IP, группу и сайт я оставлю в описании, чтобы вы тоже могли присоединиться. Специально для вас я подготовил промокод, который вы тоже можете найти в описании. Материал для этого ролика я собирал достаточно долго, поэтому тут будет не одна ситуация, а, например, две-три. Я заметил, если честно, такую тенденцию, то, что с каждым моим роликом на Боброграде, где я наказываю нарушителей, ловлю их там на нарушениях, на обманах и прочем, нарушителей становятся немного меньше, но это не значит, что их вообще нету. С одной стороны, вроде бы хорошо потому что ребятам спокойнее играть администрации немного меньше работы и немного меньше запара по поводу большого количества жалоб а с другой стороны немного плохо мне потому что надо где-то искать контент начнем конечно же с небольшого разгона я играл за маньяка играл за незримого выполнял заказы где-то я даже зафейлился вот посмотрите ах ты ж блин! Да, куда мы лезем. <связываем> <пл> блять, жить, жить, жить, пожить! А где он? Я его запомнил. Блять, это а что сейчас было? Это как. Так ты спровоцировал. Динафу, блять я обиделся не мою вину а почему меня задамазывало? я мир лечу я... видишь, что у нас общие цели и общий фраг но только одного смог а, забрать, Не я понимаю, как мы. Да, что, я... что ты Что ты... Ты Имею право. И ведь на самом деле это реально имеет право. Но да ладно, сегодня видос не о том, кто имеет право, а кто нет, вторгаться на частную собственность. В общем, как вы поняли по этому фрагменту, весь основной поток игроков был сосредоточен на этом магазине. Постоянно туда кто-то приходил, постоянно кто-то что-то взламывал, постоянно кого-то убивали, или же кто-то просто живой оттуда выходил. Это своего рода произвольное место силы на Дарк РП, оно бывает практически на любом сервере. Моя задача как администратора под прикрытием была пойти и понаблюдать за ребятами, кто что делает, может быть, реально кто-то начинает жестить или же перебарщивать, тем самым нарушая правила. Вообще, в какой-то момент подумал, что там атмосфера достаточно ламповая. Все ребята между собой общаются, кто-то что-то приходит, покупает. Блин, даже немного тепло на душе стало. Ну а потом что-то все-таки снова произошло. А что произошло конкретно, смотрите сами. Что Товарищ, а вы кто? Так вас yeah. Давай а он, Знаете, а я смотрел такое аниме, у него вот эти вот шары похожи на шары одного из Вы случайно не... Вы случайно не озвучивали там никого из этих персонажей, нет? Сам закрыл. Почему ты мне оружием угрожаешь? Ты не боишься, сейчас пулю в лоб получить? А давай! Но визирь-то как он делал? Издюк. Я понял, спам. И чех и выхах и выхах. Понимаю. Ай, right. черт. Хочу здесь стоять, можно здесь я буду стоять. Представляю вам правило, нарушение которого нам не доводилось увидеть в моих прошлых видео, а именно правило bodyblock. Оно подразумевает запрет на то, чтобы вы становились своим телом, закрывали какой-либо проход. Ну, узкий проход, где может пройти один максимум человек. Вы просто мешаете людям, и это нарушение правил сервака. Перед тем как вы захотите его защитить, пересмотрите этот фрагмент еще раз. Там не видно то, что он просто стоит какое-либо конкретное время. К моему приходу он сам туда подбежал и сам начал намеренно стоять. Казалось бы, реально такое, ну, незначительное правило, а оно может плохо обернуться для человека из-за его упертости. Далее на разборке он скажет то, что у него якобы залагало, и поэтому он не мог отойти. Но хотя мы с вами видим то, что он спокойно крутит головой, он спокойно юзает чат. Это то, чего не сделает игрок, когда у него лагает игра. Если бы у него реально она залагала, я бы это хотя бы примерно понял и отпустил бы его. Конкретно в этой ситуации он подошел реально намеренно к этому сраному проходу. Казалось бы, да, мелочь, но все же... Дай выйти. Я, я хочу войти. И только, блядь, слепой не заметит, что я дал ему это ебучее окно, чтобы он смог зайти. Но нет, ему просто хочется постоять. Давай я войду, а ты выйдешь. Выйти дай. Ну я войду. Давай я войду. Я хочу войти. Хули ты тупишь? Я хочу войти. Войти, хочу, впусти, пожалуйста, впусти. Пусти. Дай мне выйти, блядь, ты стопишь. Я хочу войти, ты меня стопишь. Боже, блядь, какой же, казалось бы, абсурд, да? Вы уже, наверное, хотите написать об этом в комментах. Но просто поверьте тому, что я знаю, когда человек играет на дурачка и начинает им прикидываться. Что ты сделал? Ты можешь войти, да, в принципе? Мне сейчас нужно с другим человеком пообщаться. Вы сейчас скажете, доебываюсь? Да, доебываюсь, потому что это правило сервака. А доебываюсь я, если вы не заметили, практически во всех роликах. В этом моменте другой чел абсолютно левый с улицы подошел, это увидел и начал ему тупо бить морду из-за того, что он мешает сразу трем игрокам. И тут у него резко переключился приоритет поприкалываться над людьми, которые не могут выйти из квартиры, на человека, который начал с ним драться. Выброс из квартиры, выбив какое-нибудь стекло и вылезти через него, было бы нарушением правила Нон-РП. А оно мне нужно? Нет. У меня для этого нет никакой нормальной, адекватной причины. Во-первых, я ни от кого не скрываюсь, во-вторых, я никого не граблю. В-третьих, я просто не пытаюсь выйти там скрытно, я ничего не украл. Я просто хочу выйти из помещения, а мне намеренно мешает человек. Ну, а чё, весело же. Ты выходи, выходи. Ага. А, да. вообще ешься. А, и прохода, 15 1 1-15-15. Короче, тут сейчас. Все. Давай расскажу, что ситуация. Смотри, а за что ты меня заджалил? Читай причину. Бодиблок, так? Верно? 1.15 было. Там написано: так почему ты меня джалишь? Во-первых, в РП пропе. Во-вторых, когда я хочу войти в дом, ты хочешь с него выйти? Почему это я тебя а буду я че? Когда я хочу войти в дом, что вы меня толкаете? Я хочу здесь стоять. Может, здесь я буду стоять? Почему я тебя буду могу? Может, ты мне будешь площать? Почему может, ты меня мне быть Может, я хотел войти в дом, а ты хотел выйти из дома? Так что было. И теперь еще раз пересматривайте, чтобы не было лишних вопросов и претензий Что вы мне толкаете? Я хочу здесь стоять Можно здесь я буду стоять? Дай выйти Я, я хочу войти Ты стоял да. там изначально и намеренно продолжал стоять, когда я просил Просил Я там отойти. изначально? Потому что у меня, во-первых, пролак пинга был я не мог войти в дом и просто пролактен Потом, когда войти, а смысл не показывать демку? Первый признак того, что человек не вывозит жалобу, которую он сам же подал. А смысл мне показывает демку? А смысл мне показывает демку, на которой реально может быть замечено мое нарушение. Зачем? Варианта два. Либо эта демка есть, но там есть его нарушение не только этого правила, а может быть что-то раньше или позже он уже тоже нарушил, или же у него ее просто нету. Вот когда я немного ранее говорил, то, что я знаю, когда люди начинают косить под дурачка, я это говорил не просто так. Я могу согласиться, то, что ситуация с балконом была очень и очень спорной. Возможно, я там был неправ. Но тут, это, блядь, тут все очевидно, тут и ежу понятно. Что из себя представляет пролак пинга, которым он теперь начинает оправдываться? В этот момент вы на серваке стоите абсолютно спокойно, либо начинаете телепортироваться, хотя бы немного. Ну, в этом случае он тупо стоит и начинает крутить башкой, как будто ни в чем не бывало. И также использует чат. Что это за пиздеж? Ты сейчас все равно ничего не сможешь сделать, типа... Закрываем а Скобка. Будет проще куратору написать, он уже типа разбираться там в ванвэй. Либо ты а можешь себе попросить вышку тэпнусь. А в чем ну, смысл? Это при превышении. Я на тебя же Причина. Сиди. А если должен говорить про Ну причина жалобы. В чат привет, а ты можешь тэпнуться на нарпайзону? Тут меня же Бен на модератора И второй модератор ничего с этим сделать не может Не может, по сути это Если ты не сильно занят, конечно Если ты, конечно, не сильно занят, блядь Было бы круто, если бы ты разобрал Потому что модератор здесь вообще, типа На модератор, модератору ничего не сделает а Я стою вот в дверном проеме Там просто хата ремоннулась У меня была просадка ФПС Просто пропали Я смотрю, у него по всем фронтам проебы с компом какие-то То просадка fps, то скачок пинга Бля, пиздец какой-то у чела, на самом деле, жаль и у меня был лос коннекшн. я стою в дверном проеме потом этот человек когда меня отлагало интернет вот этот человек стоит ко мне вплотную вот так вот я говорю дай войти у в дом он говорит дай выйти из дома что вы меня толкаете я хочу здесь стоять можно здесь я буду стоять я говорю Не, давай, давай, ты, давай ты вначале мне дашь войти и потом уже ты выйдешь из дома на что в ответ я как бы когда меня ударил в спину медика я пошел драться с медиком и через минутку мне пролетает Джайл за этот 1.5 То есть тот момент, когда я ему уступил место И дал возможность все-таки уже пройти Просто потому, что мне нужно выйти и дальше играть на серваке Он решил вообще не упоминать А, точно, у него же все пролагало в этот момент И FPS, и пин Короче, полная пизда Он, наверное, реально не заметил Ну, конечно Он тебя забанил. Да Так Угу Все, сейчас отпишу А меня никто не будет слушать Куратору или нет. Ой, сори, я спать хочу. <свят> <свят> <свят> yo, si, yo. Можешь свою версию сказать? Ну, там пропы да пропали, получается. Он стоял в момент в проходе почти все время. Я не верю, что у него лак шел на протяжении нескольких секунд. Я как раз к выходу иду, говорю, ему в, в чат пишу. Дай выйти. Почекай логи чата Я ему там писал Вот, и... секу Он а, говорит, типа Нет, я теперь тоже хочу Логос. войти Он все это время стоял там И не давал мне выйти До тех пор, пока ему не прилетела пиздюлина Пока ему по морде не надавали сзади он только тогда решил уже отойти и перестать блочить. Есть такая ситуация, Lost Connection. Знаешь, что это? Ты ну, я панасек, Они, ты на понимают, стоишь. Что План, тишь, подожди, замолкай. Сейчас, пару секунд на паузу поставьте. И Естественно, в этот момент смотрю демку. Пересматриваю демку и понимаю, что часть из того, что он сказал, это лютая хуйня, а другую часть он решил вообще не говорить администратору, как, например, то, что он просто хотел там постоять. Слушай, а ты Кракай. как с Lost Connection voice чат юзал? плане. Тупой или нет? Ты был в доме, а он на улице. Нет, я. Ну да, я был в доме, он на проходе стоит. Я вопрос задал. Ты как с Lost угу. Connection в чат юзаешь? Так а да Lost Connection. Ха-ха. ха Не, ну типа у тебя когда Lost Connection начался? Когда пропов не стало и все? Ты вот момент стоял до тех пор, пока ты не, тебе не подошел, правильно? но может, примерно типа. Сейчас сможешь сам демочку приземлить. По секундочку, пожалуйста. Так, у тебя аж догорел смысл тебе демку показывать. Модератору ты не хотела ее показывать, тут вдруг с демкой. А, забей, забей, забей, нет демки ну это же просто сюр, блядь, ребят, это не сюр. Ситуация абсюр самый настоящий. Стоило мне просто пересмотреть демку для собственной уверенности и начать задавать какие-либо наводящие вопросы самые-самые обычные. Касаемо этой естественной ситуации, он ведь все помнит, как все было, он ведь рассказывает несколько раз одну и ту же историю. Но раз он рассказывает ее несколько раз, наверняка она должна быть правдивой. А, нет, опять чел какой-то с изменением голоса приходит и разъебывает. В итоге разъебывает до такой степени, что у него сначала FPS проложает, потом пинг потом еще lost connection а потом еще и блять демка пропадает ну просто пиздец ребят я не демка Ты тоже, тоже -то, пропала да нет я демку не льтонул. так в общем да блять он в lost connection возь чат пиздит я вот на я экране понимаю, открыл что? он я этот демку открыл он пиздит да он уебан блять извините за выражение ну тот, кто за ним стоит, вон там. Слушай. Уже не стоит, извини. Можешь в ДС зайти. Окей, окей, окей, окей. А, а можно то тогда ты... время не растягивать? Не ты сам время растянул, ты позвал сюда еще одного администратора. Да, ты конечно. Ты не хотел вообще никого из нас слушать. Так и просто Крапай. понимаю, что модератор модератор ничего, ничего не может делать. Как не может? Я могу вписать айдишник другого модератора и наказать. У тебя есть ДС бебры? Его? Ну по сути можно даже так сделать всё, чтобы временно растягивать. Бля, дай я тебе сейчас за обман администрации Ты можешь обман администрации? Да, нет Что, нет, да, нет? Мне очень, очень этот, интересно Демку посмотреть Парня, можешь серьезное время растягивать, Типа, если ты хочешь, то, то я могу признать, что я обману администрации Потому что я сам... Ну не, я вижу, можешь, что он, он говорит. говорит Ну, ну так, так, смотри, в чем прикол-то вот, Смотри, смотри Ты, типа, стоял там в проходе из-за Lost Connection, да? Все это время, когда пробы пропали Поначалу, да, изначально Вот, изначально я стоял там из-за Lost Connection Сюда. А потом, может, когда ты подошел, меня тогда лоскут что эксперт, например, пропал. Ну, типа, я сам конкретно не помню, потому что мы четыре часа ночью немного планы. Mm -hmm. Я плавать. сейчас опять развею я твои истории. Я память. выхожу но из дома, пытаюсь, но ты но подходишь но к но проходу но и стоишь, блядь. И начинаешь со мной разговаривать. Ну, пожалуйста, мне обман администрация. Я просто знаю, я не хочу лифт разборок получить. Я сразу за обманда. Он подошел туда, он Нет, не этого, стоял, это... не тупил какое-либо время определенное. Он, он просто подошел, начал мне говорить там что-то в чат не выпускать меня. Меня плавит спать И могут даже версии перепутать за это, что заслужено получить. Думаю, с этим мы, ребята, разобрались, теперь переходим к следующей ситуации, а именно цыган, который возомнил себя маньяком. Изначально диалог заключался в том, что у игрока, который сейчас будет наказан в следующем фрагменте, другой игрок спросил, профессия цыгана это то же самое, что и маньяк или нет? В ответ на это главный герой сказал то, что вроде бы и нет, а вроде бы и да, но ты все равно можешь спокойно бегать и резать других игроков за эту профессию. Хотя в правилах маньяка нигде абсолютно не написано, что может конкретно еще вот эта профессия цыгана вести так. Такую же деятельность то есть уже абсолютно каждый игрок примерно знает то что есть два вида маньяков который выбирается через f4 а также тот который выбирается рандомно через лотерею которая выскакивает у вас в правом верхнем углу суть игры за маньяка из f4 абсолютно одинаково как и на всех остальных серверах вы просто играете за маньяка маскируетесь где-то в безлюдных местах орудуете и пытаетесь не попасться полиции или же другим ребятам которые могут вас заметить но суть и смысл лотерейного маньяка отличается от обычного из f4 если вы играете за F4 маньяка, ваша цель в основном это просто кому-нибудь отвесить пиздюлей. И при этом опять же не попасться ни полиции, ни другим любым свидетелям. Лотерейный маньяк это что-то типа соревновательного режима на нашем серваке. Он рандомно выбирается. Стать им может абсолютно любой. Это все рандомно. Действует этот маньяк по тем же самым правилам оригинальным, как у маньяка из F4. Но за каждый свой килл он набивает себе стрик. То есть это опять же соревновательный режим. Тот, кто набил больше всего киллов, отображается у всех в чате, а также в F4 меню, как самый лучший-лучший игрок за эту профу. Помимо этого, за каждый кил в своем стрике, маньяк будет получать определенную сумму денег. То есть, это уже не только соревновательная основа, а также фарм-вариант. После 5 киллов за один стрик, на серваке начинается лотерея на роль охотника на маньяка. Его цель уже понятна из названия. Он выбирается также рандомно, у него показывается метка периодически, где был последний раз маньяк, и его задача его вычислить и уничтожить. После того, как задача будет выполнена, ребята сетуются на обычной профессии гражданского и начинается это все по кругу охотник на маньяка также получает свою награду она кстати говоря неплохая для новичков это прям самое то но главное чтобы вам повезло стать этим охотником теперь когда вам достаточно подробно обрисовал что такое профессия маньяка на боброграде мы думаю можем сами перейти конкретно к той ситуации о которой я говорил ранее <звук> ты цыган это же маньяк нет, не совсем, но шпанать вот так почти ты можешь. убивать. А в чем отличие? Я сам не знаю. Пункта, правила, типа, нет. Я не знаю, какой тип. Вообще, да, вот, типа, пункта нет. Игра зацелела. Но зато он может носить анаконду. В такие моменты мне кажется, что они думают что-то вроде «нахуй жаловаться админу», ну в смысле подавать просто жалобу с вопросом, что такое эта профессия, что она делает, для чего она на серваке. Намного лучше, наверное, формировать какие-либо правила игры за эту профессию, основываясь на своих только догадках. Зачем спрашивать у администрации, которая наверняка знает получше, как играть за эту проф... Ну да ладно, дальше интереснее. Ладно, сны... Карма. Плаок, карма. Можешь к съмке встать, пожалуйста? Это была самая ворона, он на меня напал. Так. Маньяк, соблюдай, Ладно, хренов, сейчас по подождите. Мне страшно. Ладно, прой, простите, извините, Ну давай, давай, убей, убей. Маняк правильно делает, он ждет пока кто-нибудь один из них останется живой. А ты какой? А ну стоит. Дурак. Дурак, что еще сказать? Я щас его депну и узнаю. Причину нападения. Сай, Ганн. Как себя. Ку. Причина дома полиции. А, это. Да. Сажай, я его случайно додамажу. Перед вами кадры той самой ситуации, о которой он говорит, что он якобы случайно его задомажил. То есть он правда случайно на протяжении минуты бил ебло полицейскому серьезно? Перед тем, как мы продолжим смотреть эту всю разборку, запомните, пожалуйста, его версию. Здесь он сказал то, что он случайно задомажил этого полицейского. Не хотел. Не, я Нет. типа я хотел вообще нажать типа. Ну как сказать? Я хотел типа. У меня, ну я не знаю, у меня бак такой, я типа могу метать, а, а дальше вот типа не могу типа и, случайно. и Сука, это уже второй человек за ролик, который вместо того, чтобы признаться в своем нарушении, он начинает искать отговорки по типу, вот у меня тут интернет залагал, здесь у меня FPS просел, а тут у меня с оружием проблема. Ну блять, просто скажи, я не знаю, как играть за эту профессию, объясни мне, пожалуйста, ты администратор нахуй, ты тогда тут играешь. Я вам просто слово даю, если бы он сказал то, что я не знаю, как играть за эту профу, вот да, наверное, я что-то нарушил. Если что-то не так, ты мне скажи, в чем проблема. Я бы ему тут же расписал, что эта профессия это не маньяк. Это обычный криминал, который также грабит людей, но юзает только пистолеты и только оружие, которое дается со спавна. В случае, который мы наблюдаем сейчас, он активно пытается мне пиздеть, менять версии. То у него там с оружием проблема была, то он его случайно задамажил. Он не может сказать то, что он просто не знает, как играть за эту профу. У меня уже нет желания ему нормально, блять, объяснять, потому что он мне пытается пиздеть, чтобы избежать наказания, или же получить самое минимальное. Поэтому. Это надо подождать пару минут. Типа, когда выстрел, я никогда не понимаю, какая работа. Ну вот, она как-то работает. Ну, в общем, да, жаль. Так ты случайно ударил его 10 плюс раз? А, нет, вот, потом уже, вот, потом уже начал я его, типа, а -а -а бить, потом. потому что... Этот, а -а -а чего хотел спасти А, вот видите, третья версия подъехала То есть первая версия заключалась в том, то, что он случайно задамажил полицейского Вторая заключалась в том, то, что у него был пролак с оружием То есть с ним проблемы какие-то были Из-за этого он ударил полицейского А третья уже заключалась в том, то, что он хотел помочь, блять, маньяку Пиздец просто А вот уже как? Уже хотел спасти Пиздец, вот я, конечно... Нет, там я... другой просто чал был а Я его хотел спасти я говорю о ситуации в бедном районе. А что вообще а, вам происходит, ребята? Подожди, Нет, я не понимаю. Что? У тебя я сейчас один двадцать два будет ну, и free dmg. Я... Я... я не понимаю. А про бедный? А вот сейчас. Боже. А, я думал, смотри, смотри, смотри. А, ну типа я. А ты мне про, про что Копа, говорил? А? Я говорил про а? другую ситуацию. Там это вообще вообще другое. Что... Открываю логи не просто так А чтобы узнать, какие у него были ситуации С дамагами или же киллами В последнее время за этот сеанс Я это, что Свидетель один может что-то убить да? Да? А, Ну и вот типа, Он свидетель Ну, как свидетель Я так Хотя бы не оказывать И, и, и полицейского 50 благословений Вообще хуй когда. А других ситуаций-то я и не вижу. Опа! ты сейчас. В смысле ты? У тебя помеха разборкам и попытка обмануть админа. И фри ДМГ. Потому что ты меняешь версии. Я думал, ты говоришь вообще про другое. У меня было это другим что? Я, короче, бомжика там когда-то давно спасал. Последняя ситуация с ментом. Ну вот, я про нее потом уже тебе сказал э, после вот было часа два-три назад И это Вот это, вот это сейчас Три-пять минут э, назад Три-пять минут назад я тебе о ней рассказываю сейчас Ты а сейчас играл смысл? как маньяк И в этом сам признался еще игроку там Типа цыган это профа маньяка А тут мне пиздишь Типа сначала случайно Задамажил А потом уже хотел спасти Тебе обман впилить? Пиздоголовый, отвечай. Значит, у тебя обман админа и Фрида МГ. Ну, доказано. Он с этим уже и сам согласен. Чел играл за цыгана, как за маньяка и доигрался. Нюхай